Ну что ж, всем здравствуйте. Я как обещал выпустить видео, как восстановить после архивации. У меня по-моему два или три видео. Вот, Что-то с архивации есть. По-моему, два видео только всего. <coughs> вот. Можете, где в семерке там, ну, везде архивация. Вот она. Когда показывал на видео там. Везде она есть. Сейчас покажу файлики вам, которые после архивации становится. Ну вот этот вот. Я потом покажу вам попозже чуть-чуть. Вот этот файлик, вот этот файлик, тот файлик не трогайте конечно, не надо его трогать. Вот этот файлик, ну еще может быть в закрытом виде быть. Вот. <coughs> Сейчас покажем скрытые папки ну вот он еще не последний файлик не прятайте их никуда не убирайте как они стояли как их определил а, система windows так и она осталась так и будет пускай будет ну что ж вот эта вся система которая у вас ну все может быть вот здесь она на этом диске остается у кого-то другой диск может на другом диске быть, если вот это вот опять тоже полтора система может быть. Эм, я <связать> <связать> да, забыл сказать, что э, кто бухгалтерит занимается или еще что-нибудь, например, чтобы свои данные не потерять, они остаются вот здесь вот в документах, так как везде остаются ну, все. Э, вот видите у меня тоже офисы есть и вот эти офисы все здесь остаются по мере возможности вот или могут оставаться например чтобы их не увидел вот эти папку документы можно сделать спрятать их от кого-то от друзей от товарища там или еще чего-нибудь вот делайте как у меня и ваш файл ни один антивирусник не найдет не увидит если кто-то занимается сервером то же самое никто его по серверу не увидит это в основном для тех кто свои документы бережет ну что ж я думаю надо будет начать также антивирус у вас останется то же самое у вот. кого то антивирус если есть ну, можете у меня по ссылочке скачать там некоторые видео у меня есть вот. на каждые десятки начиная с пятнадцатого года вот, у меня каждым есть возвращение так же как и на семерке маленько по-другому идет вот нажимаете вот сюда но ну, может быть у кого-то по-другому на где-то ну, только здесь вот все параметры где она находится вот где обновление вот сейчас увидите архивация восстановление вот людей перегружать на вот сейчас я перегружу и буду показывать уже по как сказать да вот эти вот файлики вот эти, которые есть только не убирайте никакую папку чтобы его нашел сам windows при восстановлении вашего компьютера Ну что ж, наверное, поехали. Начнем перегружаться потихонечку. Ну, сразу говорю, что файлики должны быть там а, при восстановлении. Повторяюсь еще раз. И сейчас будет показывать, буду показывать только по своему телефону так как камеры у меня пока комиссии нету ну что ж поехали ну вот перегружаемся качество конечно не ахти но что-то все равно показывает ну вот он где продолжить выключить поиск устранения нажимая на поиск устранения вот, потом средства установления не надо дополнительные параметры нажимаем все здесь показано это даже восстановление это обратно вернуться это вот это восстановление что вы архивировали сейчас он перегрузится конечно этот компьютер сейчас секундочку ну вот понесло его вот сейчас будет показывать восстановление это на любом компьютере тут если в пароль надо будет паролем вводить ну в это ваш компьютер это пароли нету так без учетной записи ну, ну вот она вот она архивация у меня 20 09 19 это как числа видите как архивацию у меня еще до сих пор осталось это 18 -го года еще даже ну вот здесь станет траввера ну в принципе ну вот все вот как я показывал дектор 6 и ну, это все остальное прочитайте обязательно все что здесь написано <coughs> подтверждаете что готово надо сделать ну и в принципе он сам восстановит вам, все покажет. Ну, вот. ну. так я пока не буду это для себя делать. У меня на восстановление есть. Ну, поиск, это проверка компьютера. Это опять вернуть в обратную сторону. Навряд ли у вас может это не получиться. Ну, сейчас мы дальше покажем. Вот, еще раз показываю, это дектор, который написано по-английски, это вот он, он сам по себе, вот это, вот с этого диска он все собирает, и все остальных файликов. Ну что ж, в принципе, удачи, не стесняйтесь, подписывайтесь, вопросы задавайте, ну... Но...